Да, да, да, мы вчера поговорили. Короче, ты ей понравился, да? Она, спраш... Она спрашивала, у меня есть ли у тебя девушка, я не стал отвечать на этот вопрос. А я, а я, попался с ней, когда она сказала где-то номер взял, я говорю, я посмотрел в бумагах, она такая, там вообще то мой старый номер. Вот так вот. Хочешь подваливай на соревнования, сейчас в манеже, на москачке здесь дворец спорта манеж. А, на работе просто я на соревнованиях сейчас. Давай, давай, потом созвонимся. Ну, созвонимся, похоже. Ничего, она попросила, чтобы я тебя уговорил. Я не стал ее обламывать, знаешь, может быть, ты бы захотел разочек, поэтому я не стал ничего говорить. Да, да, давай.